А, а, а, а планируется это записывать на камеру да Потому да да да 20 а на камере телефон не, не сейчас я а буду надо... Там... я переживаю чтобы они сейчас не начали вибрировать петличку надеюсь 20. Ну, бинго. Чего, не, нет. Опа, два часов. О, неужели нам повезло? Все, начинается. Все, пошел. пошел. Все? Да, девочки.